службе раз два, раз два раз никто из вас бандика не, не включал я снимал э, кипер шоу <сORTS> <сORTS> а, а я снимаю как я вас троллю э, слушайте, я тоже слушайте а кто вы такие слушайте а кто вы такие я вас не знаю да ладно вы все арестованы копом, буду вас арестовывать на раз-два-три. Слушайте, а кто вы а такие? Я... Кто вы такие? Я вас вообще не знаю. Вы, вы, откуда, да вы, вы, вы откуда вы искать Я Мне не разрешаю с незнакомцами общаться, так что чао. Вас поняли суть этого троллинга, что как бы я им говорю, что я их не знаю в скайпе и бросаю трубку, но думаю, это должно быть офигеть, как прикольно. И очень смешно. Как бы их нам ничего не проблема. Пока никого. Я начну а. привет давно не виделись я тут уже на этой игре. жизнь тюремника Захнуть. а вы не... а вы ничего не заподозриваете? кстати у меня камеры Спейсбэр. Я за камеру <рикогрит> К... э, э, ребят я слежу за камерой я слежу за вами буквально за вами так you... <рикрит> Кофе... кто там уплетает что э -э, так все все гуд где вы можете скрываться я уже по всем камерам рыскаю ищу вас. Может быть, это... Рома, давай уже я Слушайте, ребят, а вы ничего не заподозриваете? А, да, а, вы, а вы ничего не заподозриваете, что это троллинг или что-то такое? А то знаете, не всякое. Да так. Нет. Арестовать всех! На своем пути. Ничего, Кирилл, сейчас я их задержу. Давай быстрее! А этот вообще с маской? Отлично! мы <свист> уже задержали. А, блин, у меня патронов нету в шокере. А, -а, -а. не открывайте двери! Брикрум, он тут. А, -а, -а. факт вечером <свист> придется перезаряжать его. Ай, -а -а -а. давай! Я уже Что кнопочку, вы? я уже кнопочку я теряю надевается блин жалко что потом улишь в этом в электрошокере да ладно а сиди, ты чё, а вы знаете ребят что вот это вот все что я говорю что типа я вас не знаю что такое это троллинг вы будете в моем видео извините за то что мой голос был за все время ролика разговаривал ну а здесь вы все-таки поддержите Надеюсь. данную идею. с лайком, подпишитесь на мой канал. Я не знаю, я сейчас скажу, что хочу тебе. А как обещал, оставлю ссылочку на карту Roblox в описании. Также оставлю ссылочку да. на ВКонтакте. Тех, кто вы подъема, а также оставлю канал на твои кого-то ролики. В общем, всем байбочек. Давай подписывайся.